каждый день, каждый Did you go? Thank you. Ну, и в tengo подходил ну Ну. Mm ну. -hmm. Mm -hmm. No. Я не могу, я не буду, Супер. Супер. Я вот, я,